В окружающем нас мире встречаются самые разные физические тела. Эти тела имеют разное строение, разные свойства и разные размеры. Физика изучает свойства и поведение как самых маленьких тел, так и самых больших. Одни физические законы являются общими для физических тел разных размеров. Другие описывают поведение тел только определенных размеров. Поэтому в физике объекты в зависимости от их размеров делят на три группы. В первую группу входят звездные скопления, имеющие огромные размеры. Эти объекты составляют мегамир. Во вторую группу входит все что нас окружает, все что можно увидеть невооруженным взглядом. Это называется макромиром. Третья группа объектов микромир. Это частицы, из которых состоит вещество.